Я работаю в больнице, я хотела поделиться на тему обиды. Есть разные обиды, есть маленькие, есть большие. Такой был момент у нас. У нас была молодая парочка, больной был молодой, красивый парень. У него в молодости образовалось, что почка не работает. И он искал кандидата, кто бы дал ему почку. И он нашел э, пару себе, э, ну, человека, который находился в другой стране. Я не буду озвучивать страну, неважно. И был такой договор. «Дашь мне почку, женюсь». Или, э, она ему говорит, «Я даю тебе почку, ты меня бери в, ж... бери в жену». Как бы вот такой договор. Парень подумал, пообщались, и он решил, «Хорошо». И так сделал, он вызвал ее в Америку, она прилетела, стала его женой, год-два, время проходит, а почка не выходит. И проходит какое-то время, и этот парень, он заболевает, ему становится плохо. В итоге он попадает в нашу больницу, и состояние очень очень плохое, О, у него кровь выливается со всех краев. Не от почки, но почка все начала, у него произошли проблемы с почкой, и одно за другим повело. Эм... Жена находилась в очень затрудненном положении, она родила несколько детей, но сама не имела никого, ничего, потому что все знали, что был такой договор, а она не хотела давать свою бочку после того. И когда он попал в больницу, ее никто не хотел взять. Получилось, что она, он лежит на кровати больной, больничной, а она рядом с ним, потому что ей некуда идти. Она нашла Библию, начала читать каждый день. И нам мы между собой обговаривали этот момент. Но я за ним никогда не ухаживала. И вот когда ему стало очень плохо, я понимаю, что Бог меня послал туда. И один день, второй день, третий день я с ним, за ними ухаживала. Вот такое короткое время было. И меня поставили в курс дела, что вот произошло вот такой момент. Она сделала обещание, и она не исполнила свое обещание. Он также сделал обещание, сказал, возьму тебя в жену. И вот произошло. У него обида, и, а у нее как бы такое состояние. И она уже говорит, все, вырезайте, как бы ставьте почку. Но уже поздно, уже, уже на нем нельзя оперировать, и он при смерти. И потихоньку они, она не владела английским языком, а он без сознания был часто. И я с ней общалась через Google Trends. Через Google Translate. It's okay. В итоге я поняла, что здесь момент, им надо покаяться. Он должен умереть и он не может. Вот как бы отходит и приходит. Все анализы показывают, что как это может жить чело, а, человек. И.. У него очень-очень много было капельниц. Вот когда медсестра заходит и смотрит, сколько капельниц, и какие капельницы, она уже... Ну и доктор знает, какое состояние человека. У него было примерно шесть капельниц, и там почти из-за его палатки не выходишь. Только выходишь, повешать новый кулек. Кровь выливается со всех краев, вливаешь кровь, и она сразу, смотришь, в один край входит, и в другой выходит. Вот такое состояние. В конце я поняла, я почувствовала внутри, мне надо конкретно подойти и с ними поговорить. Я к нему подошла, и я говорю, ты что-то имеешь на кого-то, он говорит, нет. И просто как бы, я не брат, но ну, я почувствовала, что мне надо этим людям помочь. И я ему говорю, ну, ты видишь, ты серьезно больна, он говорит, да. А Уже надо было говорить правильно, но ну, как оно есть. И я посоветовала ему примириться с Богом и с близкими, которые вокруг него. И он сказал, я ничего ни на кого не имею. Я тоже ей то же самое сказала, она то же самое сказала. Но мы видим, что он умирает и приходит в себя. И мы поняли, что что-то еще не развязано. И когда конкретно было сказано «прости ее». Вот когда я обратилась к нему и говорю, «Прости ее!» И здесь понятно было, как брат Илья говорил в воскресенье, «Есть какие-то вещи глубоко, мы думаем, что мы простили, но на деле что-то у нас есть». И он повернулся к ней и говорит, «Прости меня, я на тебя обижен, ты меня обманула». И она также, они покаялись, и потом у Бога попросили прощения, и когда я ушла со смены, я считаю это милость Божья, потому что психически я бы не выдержала этот момент, он отошел. Там был такой крик на больницу, что вызывали um, security, но сам момент обида. Она может сформироваться у любого человека, на любой почве, может даже быть посторонней. Вот когда у меня не состояла жизнь, многие мои родственники обиделись из-за того, что кто-то со мной неправильно поступил, а в итоге пришлось из-за этого каяться. Мы не призваны нести чужие обиды, на кого-то вот что-то нести. Я хотела просто поделиться за обиду. И также мы верующие люди. И Бог хочет, чтобы мы были в состоянии, что если Он скажет, «Дочь моя, подойди сюда и скажи такие слова», или «Брат, сын мой», мы могли быть в состоянии перед Богом сказать, «Хорошо, смело подойти к человеку и помочь ему. Вот. А песня, которую я хотела спеть, она английская. Она мне пелась несколько дней. И я вижу, с нами пастырь-американец. Как бы Бог заказал для него специально по теме на его языке. Я зачитаю, а припев запою. «Every day they pass me by» I can see it in their eyes, empty, people filled with care, headed who knows where. Oh, they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People the Lord at the end of broken dreams he's the open door people need the Lord people need the Lord when will we realize that people need the Lord. We are called to take his light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through his love, our hearts can feel All the grief they bear they must hear the words of life only we can share people need the Lord people need the Lord at the end of broken dreams he's the open door people need the Lord people need the Lord When will we, when will I realize that people need the Lord? Amen.